Итак, шоу матч, черт возьми, др... что я вижу, <laughs> что я вижу, <laughs> что что делают игроки команды Ами Ами, ну там нормальный такой на, на живой раунд короче... Просто, ребята, 4 десанта устроили, и у нас последний остался игрок. Ну, навряд ли он, конечно, выиграет на живые раунды, хотя, почему бы, собственно говоря, и нет. Составы. Команда Ами Ами Япония. Это Минграс, Солветс, Фастикс, Квефрейсер и Яшино. Ну и, конечно же, Клоун Тим. Это Романов, Полтосина, Проэффект, Ван Тап и Фейк Snap. И что у нас произошло, дорогие мои друзья, у нас произошла поножовщина, после которой случилась смена сторон, что логично, да, хотя, конечно, нельзя это назвать полноценной поножовщиной, но что есть, то есть, что ребята нам предоставили, то и предоставили, поэтому смена сторон, собственно, клоуны будут обороняться, ами, ами атаковать, Я желаю удачи командам и, конечно же, приятного просмотра зрителям. Как всегда, все. На точку А направляется коллектив из Японии Хотя там, конечно, глобально не японцы Но, ну, вы сами понимаете, собственно говоря Как у нас сейчас везде кругом обстоят дела Начинаются перестрелочки под точкой А Полтосина вырубает Минграса, а Следом минус от Ешина К... В... Фрейсер Сложный никнейм, зараза а, Застреливает в антап, Опять застреливает, периодически говорю Это дурацкое слово, которого вообще, наверное, не, не существует Ну и глобально, конечно, по всем фронтам Здесь клоуны проигрывают Пистолетку очень много Мало шансов на то, что с 10 халспоинтами фейк снэпс сумеет вообще хоть что-то здесь продемонстрировать. Скорее всего, будет найден и будет убит. Ну вот, сейчас есть возможность сделать что? о о о, -о, -о, -о чувака, грязь. Есть возможность сделать грязь. И это, конечно, наверное, очень и очень круто. По хребту еще настрелял по Ешину. Но, однако, Ешина соперника своего все-таки забирает. И счет в матче становится 1-0. Саш, какая карта? Она знакома из CS 1.6 Абсолютно правильно, Дамир Эта карта была в Counter-Strike 1.6 Называется она De Vertigo Там она, в общем-то, выглядит Абсолютно точно так же Ну нет, есть там, конечно Большие, достаточно изменения Отличия огромные, что это за... Гениальный план сейчас был сделать какую-то живую стену Ну, у нас снова разыгрывается точка Ничего не стали придумывать японская кардинально нового Ишина Даблкил на Мак-10 Ну, собственно, у Полтосин, Полтосинка зазвездел Соловецу по голове Но, однако, получил Романов от Фастикс Что, в общем, полностью нивелирует старания Полтосины Но не отменяет при этом его замечательный ваншот из дымов в любом случае, он все-таки был. Может быть, будет и еще, а может быть, будет еще не один. Посмотрим. Посмотрим. Ну, во всяком случае, фейк-снэ подходит куда-то. Восвояси в надежде, я не знаю, что, может быть, кто-то прибежит и принесет ему девайс. Тем временем, его тиммейт Полтосина погибает. Собственно, назревает вопрос. Полтосина это э, купюра или же это... Номинал в, литра... в литрах, так сказать, да? Полтосик, полтинничек, так сказать Ну, минус от Фастикса, увидели мы с вами еще один минус от игрока обороны Тем не менее, опять же, раунд в любом случае оставался за атакой чтобы не придумывали игроки обороны, какие бы они там роскошные и интересные сейвы не выписывали Собственно, 2-0 Добавить пока нечего, разве что только можно добавить то, что у игроков обороны какие-то девайсы начали появляться, что непременно, конечно же, должно, наверное, порадовать э, коллектив клоун-тима и их болельщиков. Однако, конечно, начало этого раунда абсолютно не радует, ну, вообще ни в коем образе. Три минуса от атаки и только один от э, Романова ответный, да и того уже, собственно говоря, закрыли. Про эффект. Ну, посмотрим, насколько его эффекты профессиональные. Хотя, конечно, тоже очевидный факт, что здесь ретейкать смысла, ну, приблизительно ноль. Потому что нет банальных даже диффузов. Ну, а без диффузов там соваться-то, в общем-то, и тоже не нужно. Открываться по три Калаша и МП-9, ну, перспектива достаточно призрачная. И навряд ли рабочая, что тоже нужно признать. Как сами Александр, как семья? Дамирчик, все хорошо. Слава богу, все замечательно. Сегодня вот проехались, так сказать, с семьей по э -э кладбище Убрались у всех э ушедших, так сказать, уже родственников Навели порядочек Помянули и все супер, шикарно, замечательно Ну, собственно, взрыв бомбы А взрыв бомбы, как вы понимаете, по умолчанию дает раунд атаки И это 3-0 Правда, не всегда, конечно, взрыв бомбы дает раунд атаки Хотя нет, всегда Всегда, в любом случае и у нас раунд... Раунд номер четыре. Ну, правда, конечно, не самый качественный байс. Здесь сейчас будет... Ой, Сашуленька, опять, опять эти чертовы... Чертовы уведомления от бицов почему-то не приходят. Господи, я уже полазил, посмотрел. Все да работает почему-то. Опять, спасибо тебе большое, Сашуль, за шесть битцов. Без понятия, почему опять нет никакого уведомления, господи боже мой. Ну, видимо, сегодня вечером опять придется ковырять настройки, смотреть, э, в чем проблема. Ну а пока у нас игроки атаки громят и крушат своих соперников. В соло остается фейк-снп. И давайте представим на секундочку, что он сделает эйс э, со своего МП-9. Ну, это было бы круто, ведь согласитесь. Я думаю, каждый бы хотел увидеть Ace с MP9, вот сейчас конкретно, да? на Кого и на что он там хотел. А, он просто хотел глок выбросить, все, я понял. Я подумал, чувак такой идет, выкидывает э, пистолет, чтобы забайтить кого-то, при том, что там уже его тиммейт прошел. Ну, максимально странная история была бы. Как по мне. На нож! На нож! Воу! Ну здесь хорошо, что не попытался сдел... побежать и зарезать соперника Потому что если бы попытался, то в любом случае попал бы под второго И как минимум бы первый развернулся Ну а пока у нас как след это 4-0 Честно сказать, конечно, достаточно жестко, достаточно печально Пока что дела обстоят для клоунти. В целом, это, конечно, не настолько, наверное, критично. Отдать 4 раунда в начале матча, учитывая, что это best of 1. Конечно, их можно отыграть. Но, с другой стороны, ошибки, которые будут допущены сейчас... Как вы видите, уже нельзя будет никак реабилитировать Бесподобный прием на выхода на точку А в исполнении команды Clown Team Ами-ами -А практически полностью остались вот прям там, где и, в общем-то, пытались куда-либо выйти Фастикс успевает сбежать в свой собственный респаун Но навряд ли, конечно, опять-таки он с этой позиции сумеет очень быстро сыграть раунд Ну, скорее всего, он, конечно, попытается И, может быть, еще даже пару фрагов и успеет сделать ну, вот как минимум один из них, да, минус от, по фейк снэпу. Но здесь снайперская винтовка контролирует, не успеваю даже договорить Болтосинка забирает Фастикса И первый матч-поинт для команды Клоун Тим Поздравляю команду, счет 4-1 Ну, конечно, как можно поздравить с первым? Хотя, в принципе, можно, почему нет, если 4-0 проигрывали По-моему, самое уместное это поздравить с первым взятым матч-поинтом Игроки атаки атакуют сразу, а оборона что-то слабо играет. Ну, это начало, в принципе, Дамир... А тут тоже важно понимать, что ребята вполне возможно не разыгрались Может это их первый матч на сегодня, а может это единственный матч на сегодня Нужно, так сказать, дать ребятам э -э, возможность реабилитироваться Ну, под флешку пытаются здесь открыться игроки команды Ами-Ами Здесь начинается раскидка, достаточно мощная, хорошая хаешка потенциально полетела Но не долетела до соперников А могла, между прочим, да, Полтосенко со снайперской винтовкой Сюда просто два минуса на авике, минус от фейкснепа и от проэффекта, соловец ответный и второй минус от соловец, попадание в голову Романова, но спину уже добегает вантап Не совсем, конечно, вантапает оппонента, но, тем не менее, минус, он и в Африке, как говорится, минус, счет 4-2. Зато атака у них сильная. Ну вот, посмотрим, посмотрим. Буду очень рад, если увижу атаку сильную как от одной команды, так и от другой. Потому что я вообще, в принципе, считаю, что атака один из определяющих факторов э, скилла команды. Можно в обороне играть э, сколь угодно хорошо. Но атаковать э, тоже нужно уметь. И надеюсь, опять-таки, что команда клоун-тим тоже умеют атаковать. Потому что Амиами, -Ами, по крайней мере, худо-бедно сейчас, но все-таки выигрывают раунды. И в двукратном перевесе по взятым находится, так что... В общем-то, цифры говорят сами за себя. Однако про эффект. В упоре перестреливает Мингроса и уходит в дымы. А то, что он уходит в дымы, это, разумеется, стратегически правильно. Потому что никто его теперь не убьет. Романов через дымы находит Фастикса. Это минус. Минус со снайперской винтовки от Полтосина. И, и еще один минус от Романова в догонку. 4-3. Ну, в общем, пока как-то собрались. По всей видимости, клоуны собрались. Может быть, конечно... На первые поражения в этом матче, на первые поражения в раундах, я имею в виду, казалось, разумеется, проигранная пистолетка. Конечно же, потом не было экономики, потом проигранный форс. И все это не может остаться бесследным. Ну абсолютно на 100% я в этом уверен. Сейчас у нас опять вот это развалили. Отличная 2Dшка Вантапа и про эффекта. Выход моментально просто нафиг вообще отсутствует. Еще один минус от Вантапа и 4-4. Теперь уже, ребят, сравнялись и... И все. Сравнялись и 4-4, в общем-то. Так, уважение и почет. Надо помнить ушедших. Разумеется, так. Наша задача на протяжении нашей с вами жизни. Помнить тех, кто был с нами когда-то и кого с нами сейчас уже нет. Нельзя их ни в коем случае забывать. Так что да, ну ладно, не будем о грустном Давайте о хорошем сегодня у нас КС И уж сегодня точно не повод грустить Или думать о чем-либо Кроме counter минус от Солвица Ответный от вантапа. Ситуация 4 в 4 И естественно проход на точку А Это вопрос времени Воу! Романов, какое попадание! Главное, как он начал стрелять на упреждение, то и соперник, можно сказать, просто открывается на вражеские пули. Следом еще один хороший отчет от Романова. Ну, а далее с разменом раунд заканчивается победой команды Клоун Тим. 5-4. Вот так вот, дорогие мои друзья. вот, видите, вот Дамир говорил, что слабо играют Клоун Тим. Дамирчик, видите, как теперь красиво? Ну? Ну? Другое же совсем дело, да? Теперь уже у Клоунов... Оборона стала немножко крепче, во всяком случае, э, на первый взгляд, так можно сказать. Ну, то ли Ами-Ами расслабились, то ли клоуны собрались. Я уж не знаю, как расценивать конкретно эту ситуацию, но что есть, то есть. Сейчас у нас тактическая пауза, пока ждем. Привет, Санечка, сегодня денек такой себе, погода серая. Не улыбался весь день, еще и мелкие шкилы э, доколебались толпой. Сначала в меня игрушка. Начали в меня игрушечным кидаться, серьезно, вот это да Но я даже не знаю, что здесь сказать Посочувствовать а... или посмеяться, не знаю Но как бы погода серая, вот за это прям сочувствуюсь У меня лично сегодня просто такая парилка на улице, что просто невозможно на ней находиться Солнышко как скрывается, так сказать, за облаками. Ну, вроде еще более-менее можно находиться как-то на улице. Но когда облака расходятся, все просто жжет. Аж реально жжет. Ну, смотрим дальше, дорогие мои друзья. По точку Б на этот раз решились сыграть игроки команды Амиами. -Ами. Ну, во всяком случае, по крайней мере часть команды была стянута именно под эту точку. Спот А тоже не остается без внимания, что, естественно, правильно с точки зрения атакующей стороны. Ну, вопрос, поймут ли клоуны, куда же будет сконцентрирован удар. Удар, по всей видимости, намечается, ну, строго на точку Б. Либо же, конечно, в дальнейшем будет какая-то перетяжка, но для этого должна быть какая-то стопроцентная информация, что эта перетяжка вообще сейчас имеет место быть. Однако Соловец открывает точку Б, делая минус. Ох, Полтосина! Отличная реакция Хоть и получил немного демейджа Но, а нет, нет, да, все-таки получил 74 хп Осталось у снайпера. Команда клоун т тап не позволяет поставить бомб А нет, успел, успел какой Я сегодня невнимательный фейк Снэп даблкил И это the bomb has been defused Дорогие друзья, 6-4 Клоуны набирают, прям набирают, набирают и набирают У меня дождь, плакать хочется весь день Ну что ж вы, дотер Что ж вы, плакать-то сразу из-за дождичек. Дождик закончится рано или поздно. Всегда. Любой дождь сменяется солнцем. По-другому не бывает. На всякий случай напомню вам, дорогие друзья, что команда Clone Team, это команда из СНГ, команда Ами, ами по двум игрокам, что является большинством, кто указал свои страны, являются командой из Японии. Хотя, скорее всего, конечно, де-факто никакой Японии там и не пахнет даже. Ну, есть такое подозрение, что как минимум один человек мог бы, допустим, быть японцем. Хотя, опять же, я уверен, что практически нет. Ну, какие флаги себе ребят поставили, такие я им поставил. Ох ты, Полтосина! Засветил в Ешину в голову до да прострелом еще, черт возьми, вот это сумасшествие какое-то. Ну, серьезная борьба намечается на точке А. Правда, вопрос, конечно, что атака эту борьбу начала проигрывать еще толком не начав эту, собственно, борьбу. Отличный выход от вантапа. Правда, конечно, с небольшими, ну, я бы даже не сказал, все-таки существенными потерями лайфбара, фейк-снеп. Ну, все, по-последнему есть информация. Фастикс здесь стопроцентно должен умирать. И так и происходит. 7-4. Здорово, с новой земли. Ты еще КС Гоу стримишь? Котейк, приветствую. Да, разумеется. Просто заказов по Counter-Strike Global Offensive бывает гораздо реже, но, да, вообще-то я еще и Counter-Strike Global Offensive комментирую. Бывает, бывает. Школьники с вопросами есть попарить, все настроение испортили. Вот так, дорогие друзья, существует сейчас вот Такие вопросы, от которых может испортить. Ну, я, в принципе, согласен, если бы ко мне школьник подошел э, с вопросом, если что-нибудь у меня попарить. Я, наверное, действительно простроился, расстроился, потому что это как-то печально, когда школьники вот так себе позволяют. Ну, понятно, удачи тебе. А, удачи тебе, наверное. У тебя хорошая дикция, ты достоин 500 плюс зрителей, минимум котейка. Благодарю вас, большое вам спасибо, что вот настолько хорошо и крепенько цените э, мое ораторское ремесло. Можно так сказать Ценю, ценю, большое спасибо, жму вашу руку Ну, сейчас удержание Точки Б, поэтому, как минимум ну, Нужно что-то немножечко подождать Игрокам атаки, не стоит, конечно, лезть на рожон Как минимум, надо дожидаться Развеявшихся дымов Которые должны в свое время когда-то закончиться Мингрес 98% здоровья Залетает молотов, Мингресу приходится выходить И зря, кстати, залетает молотов К нему, а Потому что этот Молтов спровоцировал в результате минус от игрока атаки. Но сейчас ситуация 2 в 1. Бомба у Минграса имеется. И, в принципе, быстрые ноги могут его донести до точки А. И он может даже успеть там поставить бомбу, если повезет. А может и не повезет. Тут вопрос такой. Ну? Ну теперь, по всей видимости, бомбу-то он уже не успеет поставить. Ой, что это такое? Ну, что это такое? Фейк по постановке. Перестрелки. Не самые удачные. 3 хп остается у игрока. Атаки и попадание в проэффекта, но не попадание в Романова. Все-таки даруют победу в первой половине команды. Кло... Клоун, простите, Тим. И счет становится 8-4. Ну, я считаю, как бы винстрик 8 матчпоинтов. Это... Замечательный буст по морали, как минимум А уж если так глобально, ну это еще и хороший задел на вторую половину Конечно, это ничего абсолютно не гарантирует Можно отлететь во второй половине, вообще не взяв ни единого раунда Но вроде бы мне здесь в чатике писали Андрей, если быть точно ой да ладно. 2D они решили в этот раз не ставить. Поставили 3D, но 3D сработало, кстати, на удивление, хуже, чем обычно работает 2D. По результату, молниеносный раунд от команды Ами-Ами. Быстренько побеждают, и счет становится 8-5. Ну, не стали ничего ждать, ничего дожидаться. Тем лучше, наверное, в какой-то степени, потому что все-таки скорость матча... Это всегда есть гуд. То есть... Ну, скучно иногда смотреть. Вот эти медленные стратки когда ты просто сидишь и 500 тысяч часов ждешь, когда хоть кто-нибудь гранату кинет, потому что все на шифтах двигаются в своем собственном респе. В общем, такие атаки я не очень люблю, а вот Ами Ами сейчас показали хорошую атаку. В целом она была быстрая, ну и, конечно, клоун-тим не совсем хорошо приняли, это э, тоже нужно понимать. Полтосина со снайперской винтовки вырубил Ешин, тут же получил разменный минус от Манграса, и при ситуации 4... 4 Минус в дымы прилетает Вот это уже, конечно, немножко тревожно Однако Романов находит фастикса Минус от проэффекта И пока вроде бы перевес численный на стороне клоунов Но, однако, конечно, надо его еще реализовать Этот численный перевес Он как бы присутствует Но вот видите, да Позиция слишком хорошая у Фрейсера была И в результате поэтому получили минус в спину Солвец, кстати, понимает, что вот к нему тоже в спину кто-то может зайти, чекает эту позицию Здесь Романов у нас находится, ну, по нему еще и информация была И вот в паре с тиммейтом удается разыграть эту позицию Солвец падает, ну и дальше контроль бомбы В целом, ничего сложного для клоунов, такой раунд отдать... Но это еще надо постараться. Однако, конечно, снайперская винтовка в руках э фейк-снепа, ну, не самый, конечно, качественный девайс. Однако, если найти хорошую позицию, то, я думаю, даже не самый играбельный девайс в данной ситуации можно разыграть. Но! 3000 IQ! Просто 3000 IQ и попыт попытка обойти от э фрейсера. И все это за 13 секунд до конца раунда. Но здесь снайпер справляется, не промахиваясь. Фейк снэп приносит девятый раунд своей команде. И последний раунд первой половины, дорогие мои друзья, уже начинается. Ну, тут 9-6 или 10-5... Хороший в любом случае счет для клоун-тим, но такой счет, с которым можно камбэк вполне себе получить, на самом деле, да, то есть перевес есть, но не настолько уверенно, если бы это были какие-то 11-4 или 12-3, можно было бы говорить э, более уверенно о потенциальной победе клоунов, а так пока еще команду Ами Ами списывать со счетов, ну, точно рановато. Хотя, конечно, болельщики клоун-тим наверняка списали соперников еще до начала матча. Но это болельщики. А я все-таки сейчас здесь про объективность говорю. Снайпер. Это Ешина. А попадание в голову Романова жутко прям в пикселюшку просто попадает. Жестко прям позиционно открылся на оппонента. Будучи фуловым, Фрейсер перестреливает вантапы, Ну и тут уже как бы проходка, которую 100%, как мне кажется, Амиами ами должны выигрывать. Очень странно будет, если они ее проиграют. Ну, последним остается фейк снэп Давайте смотреть Конечно, тут особо смотреть не на что Один в пять с авиком Ну, если он сейчас выиграет, я сжую свой микрофон Поэтому он не выигрывает, потому что он решил пожалеть мои зубы и мой пищевод 9-6, дорогие друзья, хороший счет, я считаю, хороший играбельный счет Во всяком случае, команда Ами-Ами не теряется и вполне себе еще может а, продолжить борьбу ну и точно так же команда Clone Team еще по-прежнему могут выигрывать. В общем, играем. Пока, вернее, ребята играют, а мы пока смотрим. Дорогому Александру лучше 2000 плюс зрителей. Дамирчик, и вашу руку, конечно, тоже жму. Очень красивые слова. А, ваши слова бы, да богу в уши, как говорится, услышал бы он это. Услышал бы бог мои стримы, и, может быть, тогда он послал бы мне зрителей побольше. А, ну что, Соловец, минус вантап, не самое удачное начало выхода на пистолетки от клоун-тим. Тем не менее, теряться еще пока не стоит. И, е... Это теперь уже стоит. Теперь стоит. Вот, конечно, такой момент в спину прошляпить это не есть хорошо. Но по пистолеткам у нас получается ами-ами в разы сильнее соперников. Как минимум, клоуны ни одной пистолетки сегодня не взяли. Это факт, который... Просто факт, вот все. Он ничего под собой не имеет, просто знаете, что вот сегодня клоуны не взяли ни одной пистолетки на вертига. И мучает а, дотер тебя, почему то ничего не сделал им? Ну, а это же логично. Это же логично. Ну, каждый человек, когда совершает что-то неправильное, потом его терзает. Потому что он понимает внутри, что он неправильно сделал. На самом деле, агриться на толпу, это не совсем адекватно. Абсолютно, абсолютно неадекватно Но, тем не менее, иногда нужно Потому что толпа не всегда, это, так сказать, львы Чаще толпа это шакалы А на толпу шакалов достаточно один раз зарычать И они, будучи даже толпой, разбегутся Ну, здесь уже команда Ами, ами понимает, что соперник решил быстро, так сказать, не отъезжать И решили ускорить отъезд оппонента Полтосина Ну, есть все-таки ваншот ван ну, не ваншот, ладно. Ну, хэдшот, короче. Попал, попал в голову. Это главное. Ну, 13 хп и девайса нет. Как бы, конечно, сложно противопоставить даже первому попавшемуся сопернику. Хоть что-то. Тут нужно противопоставлять какой-то ваншот с дигла, который, ну, далеко не всегда, как вы понимаете, умудряются люди организовать. Приветствую. Привет, привет, Сереж. Привет. Это сто процентов ты, я знаю. Это сто процентов. Вот, ну, собственно, собственно, дамы и господа, мы, счет 9-8, и, скорее всего, сейчас ребята сравняются, учитывая, что атака, разумеется, делает экономический раунд, и, разумеется, у нас здесь почему-то... Почему-то КСК решила, что не надо на автомате, короче, нам показывать раунд экономический от команды Клоун Тим, да и бог бы с ним, на самом деле, там 100% не на что было смотреть, ну, потому что банальный экономический раунд. Да, я думаю, вы это и так сами прекрасно понимаете. Там... Ну, просто пятерка глаков занеслась, как бы, и в зигзаге все дружно отъехали. Так что критичного ничего мы с вами точно не пропустили. А вот сейчас полноценный девайс, который, ну, уж точно мы с вами должны отсмотреть. И точно должны, надеюсь, с него кайфануть. Ну, 2D у нас, кстати говоря, ответная вот команды Ами-Ами. И 2D это, кстати, оказывается более успешная, опять же, чем 3D, которые в предыдущих раундах строили клоуны. Но обычно 2D у них работали, а вот 3D как-то нет. Что-то не задалось. Как не задалось сейчас, кстати, и с э, девайсом-раундом у команды клоун-тим. 2 в 4 с двукратным перевесом за обороной. Конечно, бороться будет очень проблемно, учитывая, что, опять же, Полтосина с авиком. Ну, не всегда АВП является девайсом, которым, который оттягивает команду. Очень часто АВП, наоборот, является девайсом, который помогает команде побеждать. Но тут вопрос уж, как Полтосина попытается реализовать... Свою снайперскую винтовку Откуда будет играть фейк снэп, да, При этом уже и попыточки обойти Тоже присутствует, без них никуда Но вот здесь без ваншота, к сожалению А этот минус очень был бы важен сейчас для атаки Удалось бы убить Ешина Удалось бы спокойненько пройти глубже В точку Б И там уже как-то бороться на 2 в 3 Но в результате не сделанный минус Приводит к тому, что Ешина сам, собственно говоря, убивает э, фейк И следом за ним погибает Полтосинка. Теперь же вперед вырывается команда Амиами. -Ами. Так что такая чехарда у нас сегодня может быть абсолютно весь матч, с одной стороны. Да, то есть, у нас напомню, что винстрик у команды Клоун Тим в первой э, половине составил 3, 6, 8 раундов. Ну, просто 8 к ряду забрали. Это, по-моему, супер шикарно замечательно. Но никто не отменяет того, что амиами. -Ами 8 раундов кряду не заберут, да? Там, как вы можете заметить, уже и так в Инстрик 4 матч -пойнта. А если еще и возьмем 15 раунд этой встречи, так вообще 5. Но сейчас что-то вокруг точки А готовится. Что-то хорошее, наверное, для Ами Ами, потому что энтрифраг за ними. Второй минус также оформляют э японские... Оборонительные силы Давайте назовем их так Как-то странно, интересно, я, конечно, назвал Ну, Мак-10 на такой дистанции Это, конечно, практически пустышка И в результате Ешина просто убирает Ой, боже мой, убирает сразу двойку соперников Ну, остается в соло Романов Все с тем же самым Маг 10 Ну, как мне кажется, Ешина, наверное, должен погибать Но для того, чтобы он погиб Еще какая-то встреча должна произойти А здесь вот грустное лицо Романова Потому что не убил. Потому что не убил, поэтому и грустное лицо. Ну, а счет у нас, как вы понимаете, 11-9. Вперед рвутся ами-ами-ами. А команда Клоун Тим пока остаются позади, во второй половине не взяв ни единого раунда. И летят, в общем-то, в ней уже со счетом 5-0. Пора искать какие-то шансы на реабилитацию, но пока не представляется возможным что-то на самом деле найти. Может быть, стоит немножко сменить стиль атаки. Играть либо чуть более жестко, либо напротив чуть более а, пассивно атаковать, но при этом так сказать, более конкретно это делать. Ну, вот сейчас два минуса от Ами Ами. И как теперь втроем выигрывать то, что не удается выиграть в пятером. Фастикс еще и Калашком разжился, что тоже как бы большой-большой плюс. Для обороны, разумеется, пока. Плюсов для атаки я не вижу. В целом надо как-то держаться, но держаться нету больше сил, как э, говорила одна мудрая птица. И вот приблизительно также могут укатиться сейчас в этот же самый тильт клоуны. Я надеюсь, опять же, конечно, никто не тельтанет, потому что, ну, все-таки... Все-таки все люди и моральный настрой сбиться может, но если тельтануть, то это отдача матч в таком случае. Сможешь ли ты сегодня еще и одну игру прокомментировать, разумеется, за плату? Разумеется, смогу, но уже, к сожалению, не сегодня и уже, более того, даже, к сожалению, не завтра. А почему? Объясню. Потому что, когда у меня... Ну, собственно, я составляю расписание, да, вот на предстоящие трансляции. А конкретно вчера я составлял расписание на сегодняшний день, да, и сегодняшний день строился у меня, в принципе, мои личные дела строились с учетом того, что э, сегодня я комментирую best of 1. То есть, э, если бы я знал, что будет два Best of 1, допустим, да, две карты нужно было бы комментировать, я бы немножко по-другому разбил бы свои дела на целый день. И тогда бы, да, спокойно. Поэтому сегодня уже, к сожалению, не получится Но мы всегда, конечно же, можем договориться Например, на вторник, который у меня на данный момент свободен Полтосинка, минус фастикс, минус от Соловица по Романову И попытка от Полтосины подстреливаться от еще одного соперника К сожалению, успехом не увенчалась Но, смотрите, я вижу положительную тенденцию Наконец-то клоуны хотя бы бомбу поставили то есть они хотя бы дошли до плунта и умудрились там даже поставить пачку. Это редкость, редкость, потому что во второй половине такого не было, как мне кажется. И как вы видите, собственно, по табу, в шестом раунде второй половины единственная поставленная бомба. Саламчик всем, саламчик валерч Тони, приветствую, хорошего вечера, приятного настроения. Ну что, мисс Гросс, вот это, да, вот это больно было. Сейчас про эффекту, тем не менее, больнее становится даже игрокам обороны после разменных фрагов от Полтосины и не успел увидеть от кого еще, по-моему, от фейк-снепа, но могу ошибаться, может от Романова. Так, бомба отправляется на плечи Полтосины и, собственно, вместе с со самим Полтосиной отправляется на точку А, насколько я так понимаю. Вроде бы лежащие здесь дымы позволяют игрокам Атаки двигаться немножко глубже Однако пропустили уже Солвица и вот вам пожалуйста Один пропущенный игрок обороны Но хорошая хаешка Все, дальше даже мысль не буду заканчивать Потому что бессмысленно Флешечка Флешечка, ну, такая флешечка. Кстати, вот сколько пуль пролетело сейчас, да? И хоть бы одна бы попала, да? Вот казалось бы, хоть одна бы попала. Все куда-то в молоко, но все настолько близко, что с вероятностью 99,9 можно было сделать минус. Но ох уж этот 1%. Ну, как-то теперь надо попытаться это все дело задефать. Ешино, вот это хэдшот. Еще один минус от... Да ну такое нельзя отдавать, вы чего? Вы чего? Полтосина! <problema> а вот не стал бы хаешку кидать, а сразу глок бы достал Тогда победил бы в раунде Но это, короче, конечно, квабанга Я не знаю, как вообще такое можно было отдать Мне кажется, после такого Обычно э -э, игроки переходят в Steam. Uh, заходят в свойства игры и Нажимают удалить с устройства <laughs> Ладно, шучу, конечно Но, ну просто как, блин, у тебя перед Передно... Как? Вообще, в принципе В два, в три умудрились проиграть Такое, ну, серьезно, камон, ребят Ну вы что Позиционный перевес Численный перевес, как можно было Нафиг такое отдать Да еще и просто на морозе чел сидит, дефает В дыму, зачем-то надо туда Кинуть хаешку но она должна была все-таки кидаться либо заведомо, когда игроки обороны уже подтягивались на ретейк. Вот тогда надо было откидывать эту хаешку, чтобы соперники пришли чуть более битые и было проще выигрывать перестрелки. Ну уж точно не в момент, когда там тип сидит, дефает. Сколько будет потрачено секунд, да? Где-то, ну, секунда пока достанет, там плюс-минус туда-сюда, пока бросит, пока долетит, пока взорвется. Да там уже дефьюз будет просто. Вантап. Минус Солвец. Но потеряли Романова и фейк Снэпа. И скорее всего сейчас Нави потенциально потеряют еще одного игрока. И да, теряется вантап. Ну, 3 в 2. Численный перевес уже теперь у обороны. Позиционный перевес уже теперь у обороны. как-то мне прям становится боязно. Реально становится боязно. Полтосинка. Минус Фастикс. Ешина со снайперской винтовкой отыгрывает. И минус от... Минграса 14-9 Я пока с трудом понимаю Где же та самая сильная атака У клоунов <laughs> Про которую мне говорили э, В начале матча Ну вот объективно пока не вижу Она может быть и есть конечно сильная атака Но наверное только не на вертига Но не идеальная давайте так скажем Есть над чем работать ну, во всяком случае, ошибаться уже практически некогда в команде Clown Team. Любая ошибка может повлечь поражение в матче. Ну, хороший буст, замечательный буст. Теперь уже не просто хороший, а замечательный буст. Ну и проход на точку куда? На точку Б? Нет, на точку А. На точку А. Оу, Скар в руках Мингроса. Ну, и как бы подержал, и хватит. Отдайте теперь Скар. Я вообще вот, кстати, ни никогда не был любителем в обороне брать Скар. Девайс замечательный. Я бы даже сказал, наверное, бесподобный. Но когда ты погибнешь, и этот девайс перейдет в руки твоего соперника, ну, там просто плакать хочется после такого на самом деле. Даже на моей памяти было неоднократно... Просто катки сливались из-за того, что... Скар попадал туда, куда не надо попадать. Замечательный полет от Вантапа. Давайте посмотрим, докуда летит. <laughs> Все, хватит. <laughs> Посмотрели и хватит. Да, до... до земли не долетел. Ешина со снайперской винтовкой. Кстати, это исчерпывающая информация. Достаточно понимать то, что снайпер где-то в любом случае будет прятать свой авик. Не стали его искать прям плотные игроки атаки. На мой взгляд, наверное, это позиционная... Ошибочка, потому что авик все-таки лучше было бы ну, постараться выбить Как минимум это минус деньги Ну а как максимум вы не будете получать пули с этого АВП в следующем раунде Ну да бог бы с ним Там в принципе у атаки не все шибко замечательно по деньгам Поэтому так или иначе свои девайсы тоже нужно было спасать Нужно было искать, так скажем, золотую середину Ну у нас вновь, в общем-то, проходочка Проходочка под э, зигзаг Замечательная позиция Она открывает возможность выйти как на точку Б Как на точку А Поэтому занятие ее, естественно, практически всегда Ой-ой-ой-ой-ой Почти второго еще убил Ну как, почти половину лайфбара стрес с него Ну, замечательные мувы. Что еще сказать? Проэффект замечательно сейчас реализовал Галил Романов минус э, Фрейзер И Соловец разменивается с Проэффектом Ситуация 4 в 2 И вот атака вроде как начинает потихонечку Циска или Акбарс? Валерыч, просто без раздумий ответь, пожалуйста. ЦСКА. Потому что, когда я увлекался футболом, я болел за красно-синих. Бабах! Минус от Ешина в упор узумчиком Красиво, супер, замечательно. Но достаточно ли этого для хотя бы даже просто потенциального э, ритей... Попал. Попал. Болезненно очень Полтосина попал. Кстати, Полтосина тоже хорошая АВП, между прочим. Мне прям даже нравится, как он стреляет. Мало промахивается Я считаю, что это качество Которое не свойственно, к сожалению, многим снайперам сегодня Ну а про эффект в этом раунде просто забожил Сколько? Четыре, да, минуса сделал Одного убил с подсадки Потом разменялся с В конце два еще минуса ну, Собственно, тут, тут как бы мы почти не все Финал Кубка Гагарина сейчас проходит по хоккею А, по хоккею? Ну ладно, как без разницы Я уже все равно сказал ЦСКА Ну я бы все равно сказал ЦСКА Чисто в память о а, своих... Предпоч... Вот это отхватил ван Вот это ван Все, после этого ван не имеет права называться вантапом. Хотя, с одной стороны, наоборот, имеет. Он же такой ван-тап шикарный поймал. Ну, сейчас под экономический раунд бы слиться, да? Взять предыдущий раунд и экономический слиться. Ну, что такое? Один только про эффект остался. Ну, надежда на то, что он вытащит, конечно, присутствует, куда же без этого. Но нужно забирать трех соперников. Там пока что хорошо, что Минграс без э, девайса. Однако это же вполне себе поправимая история, как говорится, да. Можно этот девайс найти. На карте на данный момент шесть трупов находится, где-то точно лежит бесхозное оружие. Ну, а про эффекту 50 секунд до конца раунда и нет бомбы, разумеется, да. Это самый, как бы, основной момент, что за бомбой нужно идти. То есть, ну, капитальный выход без позиции. Кстати, Тони, какой там минус-то, если он сейчас еще проходит? Ой, какой минус, господи, какой счет, если еще проходит матч? Если он прям сейчас, вернее, проходит? Мне уж прям очень интересно, я хоть просто чу чуечкой угадал или не угадал. Воу! Ну, первая же пуля, как вы слышали, по треску каски а, залетела сразу в голову проэффекта. И уже эта первая пуля его не убила, но как минимум а, дала точное понимание того, что уже не вытащить этот раунд, даже в случае победы в перестрелке. 15-11, и это матч дорогие мои друзья. Команда Ами-Ами в шаге от победы. Для победы им остается взять всего-навсего один матч-поинт. А, команде Клоун Тим... Победить уже теперь в основное время не удастся, только овертаймы могут помочь этой команде держаться, так сказать, на плаву. Пять калашей против снайперской винтовки в количестве 2 АВП. Два калаша и эмочки. 1-1, третий период. Ну, короче, что там, я не помню. Я, блин, правило от хоккея, честно сказать, уже даже забыл. Честно, прям забыл. Что там потом же овертаймы даже будут? Если так, ничейка и останется. По-моему, же ведь да. Или нет? Или это я сейчас уже все спутал, и у меня в голове все смешалось? Каюсь. Каюсь, но, как я уже говорил, за хоккеем следил всегда посредственно. Два в одного. Размены от атакующей стороны. И численно, и математически. Это хорошо! Солвец. минус полтосина. Ну, 3 в 2 удержание. Не буду делать каких-то поспешных выводов, потому что уже видел, как 3 в 2 удержание можно проиграть. Но ну, здесь, мне кажется, конечно, ситуация для обороны мертвая. Однако, чем черт не шутит. Так, ну Солвис уходит на сейв. Насколько я так понимаю, да, потому что уж больно, куда-то он далеко ушел. Как, в общем-то, его тиммейт подтягивается к нему же. То есть, выбивать э -э, японцы решили, что им не нужно в этом раунде. Отдача 12 -го. Не ошибка ли. По деньгам в целом все неплохо, поэтому можно было бы пойти рискнуть девайсами. Тем более вот Мингресс все равно не засейвился. Вопрос, засейвится ли Солвец? Ну, засейвится, конечно же. В плей-офф овертайм до одного гола. Ага. ага. Надо, надо снова запоминать. Потому что это моменты, которые уже, к сожалению, из памяти вылетели. Потому что я вот реально матч по хоккею смотрел последний раз, наверное, году, может быть, в девятом, в восьмом где-то вот так. Прям именно вот сидел и смотрел То есть не просто скролил канал и нечаянно увидел там какой-то хоккей и что-то еще А прям вот что-то смотрел, даже не помню кто играл, честное слово Ну а тем временем Сумеют ли взять клоуны три раунда, вот в чем вопрос Ну если этот раунд выиграют, то это как бы раунд за два, можно так сказать Потому что далее последует Экономический раунд от Ами-Ами и, и, Ну хотя, блин, они уже брали Экономический, то есть, опять же, мой анализ Летит в тартарары потому что невозможно Здесь нормально все это проанализировать Сумеют? Ну посмотрим, посмотрим Для сборной России, в частности Золотые годы для хоккея Это вот 2009 Вот те времена имеются Я как раз смотрел матч Точно каких-то сборных Но, по-моему, Россия там не играла В, в, в том матче Вантап, минус Фрейсер И ответка от Солвица. Тут же вот вам, пожалуйста, снайперская винтовка Засевленная в предыдущем раунде Однако Хаешка от Романова выбивает АВП С соперника, но ну, там есть еще одно АВП У Ешино Но правда у нас 4 в 2 с поставленной бомбой И это не очень выглядит как Потенциальная победка Про эффект с Полтосинкой Справляются с соперниками 15-13 да, 2008 2009 Ну, я как раз в это время в основном увлекался футболом. Как раз это было золотое время э, для ЦСКА в частности. Так вот даже прям хорошо очень получилось. Ну, не только для них. Многие команды в то время хорошо прям заигрывали. Оу, фейк снэп. Ну, здесь надо просто, конечно, собирать кукурузу, которую соперники... Принесли, так сказать Ну, две кукурузинки собрать удалось Бомба в это же время устанавливается на споте Б Ну и надежда у команды Ами-Ами Отличная хаешка еще, к тому же, от Романова прилетает Надежда только лишь на следующий раунд Тут уже точно похоронка И это 15-14 ребята отыграли все 30 раундов Ну, вернее, отыграют Ну и для сборной по футболу Евро-2008 Бронза Аршавин сидела Ну, да, не, не без этого, конечно, не без этого там вообще глобально как бы бум такой футбольный был. Было много успехов как у наших команд, так и у нашей сборной. Фейк снэп минус фастикс. И последним остается с Маг Фрейсер. Вот, пожалуйста, тот самый Фрейсер. Ну, минус фейк снэп. На прифайрах пытается убрать проэффект своего соперника. Но тут уже залутанный автомат Калашникова. И, собственно, проэффект убирается сам с этого раунда, с, с, с этой карты нафиг убрали, просто про эффекта. Ну и все, последний раунд основного времени, 15-14, либо овертаймы, либо все-таки японцы дожмут. Ну, хотя, конечно, дожимать особо не на чем, по гранатам там вообще просто целая полнейшая фиаско. Ну, хотя бы хорошо, что на вторые арморы хватило, правда, не всем. Почему-то Фрейсер у нас не стал покупать армор. это, кстати, вопрос. Вот это, кстати, вопрос, а что это он не стал его покупать-то, у него 3000 на кармане. О! Это сорвался или что это? Это сорвался или решил в овертаймы поиграть? Не знаю, что там сейчас делают японцы Но в Counter-Strike у них как-то пока все достаточно непоследовательно происходит Как минимум тащили и вроде выглядели как достаточно амбициозная команда Но Солвец Фастикс. Ну какая-то надежда появляется Ну я прям даже не знаю, опять же, как это оценивать все Минус от Романова. хэдшотом по Фасиксу. Ситуация 3 в 3. Оборона уже обладает достаточно неплохой информацией. И по этой самой информации Романов погибает. про эффекты вантап остаются против тройки соперников. Хорошая на самом-то деле. Двойка осталась у клоун Тим. 20 на 17. У Проэффекта. Ну, вантап сегодня что-то не вантапает. 14 на 23, кстати. Последняя строчка, собственно говоря, в команде. Ну. Но... Но про эффект. Есть про эффект, который все-таки первая строка в команде, и поэтому тут как бы надо, наверное, акцент ставить именно на него. Но, однако, надо же дать возможность и Вантапу тоже минуту славы получить-то. Бомба установлена, 2 в 2 уже ситуация, как вы видите и понимаете, это уже не настолько уж и плохая ситуация, од однако Вантап отдается. Ну, спасибо Вантапу за проигранную катку, в случае если про эффект, конечно, не... Да ладно. ха Ну... Да! Что такое вообще? Что это за концовка просто бешеная, дорогие друзья? Ну нет времени. Нет времени на дефьюз, даже не спасут дефьюз киты, дорогие мои друзья. Это 15-15 овер, мать его, таймы. Какая же жесть, что вообще сейчас происходило? Не чекнули просто настолько элементарную позицию. но ну, даже можно, в принципе, было акцентировано на позицию поставленной бомбы. Посмотреть и понять, что вообще может соперник занимать и что вообще не может соперник занимать. Ну, странно, черт возьми, но что есть, то есть. Ну, собственно, начинается первая серия овертаймов. И это, как обычно, ситуация, в которой три... Раунда за одну сторону, три раунда за другую победит та команда, которая выиграет девятнадцатый раунд за ближайшие шесть. Но надо сделать это раньше соперника важно. Восемнадцать-восемнадцать, это следующая серия o -O. Ну, в принципе, каждый раз это напоминаю, не вообще непонятно для кого, я думаю, вы все это и так все знаете. Минус от Полтосинки по Ешина, вырубается снайпер. Команды Амиами -Ами. Я не успел увидеть, он играл на АВП или нет. Но вообще он играл роль снайпера во всех предыдущих раундах. Хороший хедшот по затылочку от Романова по сопернику. Ну и у нас уже 5 в 3. Постепенно, медленно, но уверенно игроки обороны вымирают как-то. Однако Фрейзер забирает Полтосину. Минграс Минус Романов. И, в общем-то, тут как бы... Все достаточно неоднозначно. Вот как по мне, здесь по потенциально, опять же, скорее всего А... Потому что просто уже в силу того, что здесь игроки атаки находятся. Но почему я говорю потенциально? Потому что, ну, как бы тут и игроки обороны, в общем, находятся рядом. И ретейки никто, никто совсем не отменял. Ну, поставлена бомба. Мингресс забирает про эффекта, Фейк снэп. Ух ты, попал. Успел попасть в Минграса, Но, однако, 2 в два у нас по-прежнему все, в общем-то, в подвешенном состоянии находится. Хитрюжный. Ну, просто хитрюжный фейк снэп сидит у нас прям в сайде. Отличная такая флешечка от Вантапа. Вообще вопрос, она хоть кого-то, кстати, слепанула или нет. Минус от фейк-снепа. Ну и опять же здесь, даже если бы Ван Тап погибал сейчас в перестрелке с Солвицем, по времени, скорее всего, раунд оставался бы за клоунами. Навряд ли успел бы, во всяком случае, игрок обороны и вторую перестрелку выиграть, и бомбу задефать. Прекрасный шоу-матч. Согласен, Тони, согласен. Мирный дюк, приветствую вас, многоуважаемый ВМО, здравствуйте. Матч действительно хороший, давненько не было уже матчей, которые, ну, хоть как-то какую-то интригу подержали, потому что в последнее время что-то все как-то, что в 1.6, что в CS все слишком очевидно, ясно и понятно. Ну, в анвейчке, я не знаю, наверное, уж я думаю, как минимум люди, часто играющие карту... Э Вертиго должны понимать, что если такой дым появился, что сейчас тебе, скорее всего, из этого дыма прилетит Тут надо как-то либо, либо контрить эту позицию, либо просто отходить В целом, что было сделано игроками обороны, откинутые ответные дымы, и, собственно, позиция была отдана Романов минус Фастикс, проход на А Ну, здесь достаточно высокая концентрация игроков обороны, выход простым не будет точно но он будет, естественно, остановить игроки обороны прям конкретно сейчас этот выход не сумеют Выстрел со снайперской винтовки слышны и в дымах Соловец попадает в голову Полтосины Ну и, конечно, сейчас стоит дождаться э, расхождения дымов и пойдет контрраскидка, под которую игроки обороны уже начнут свои действия Пока же игроки Клоун Тим доказали, что они победить в этом раунде достойны Вопрос, какие последуют действия от японцев ну, действия, к сожалению, для японцев не самые качественные. Ешь умудряется пробежать и убить фейк снепа, но навряд ли здесь какой-то дефьюз будет, прям. Но это, но это слишком нагло, потому что одн однажды уже получилось задефать Но мне прямо с огромным трудом верится в то, что такое можно провернуть ну дважды, да? Не похоже, да, правда, согласитесь. Здравствуйте, вы лучший Джим Шатбек, Приветствую, спасибочки большое вам. Ну что? 17.15 и раунд до смены. Собственно, сейчас у нас произойдет, ну, максимально просто, по-моему, непредсказуемая и непонятная вообще серия овертаймов. Ешина минус фейк снэп, и это уже, естественно, как вы понимаете, МП 9 появились фомасы, потому что два к ряду... Проиграли на овертаймах, на последний раунд всегда практически не остается денег Тут нужно выбирать либо девайсы без арморов, либо фармилки с арморами Ну, собственно, фармилки с арморами, мне кажется, смотрятся лучше Да и ами-ами в целом тоже так посчитали, потому что там подавляющее большинство Это фармилки два МП-9, МП-7 и, по-моему, еще один... А, ну и два ФАМАС И получив энтри-фраг... Ами-ами вырвались в численный перевес, а вот игроки атаки теперь пытаются сыграть ну, максимально осторожно. Не ожидал Полтосина, что соперников на этой позиции окажется двое, но сумел совладать что с первым, что со вторым. Зачекал, по-моему, даже сидящего Минграса, однако сидящий Минграс все-таки с гнезда-то срубил. КС 1.6 стрим будет или 1.6 все? Ну, нет, почему же будет, конечно. Скоро будет турнир от проекта «Новый патриот» по Counter-Strike 1.6 Скоро будет несколько шоу-матчей еще по 1,6. Но пока что Н не завтра, как говорится. Далеко не завтра. Ну, установлена бомба, и уже с численным перевесом клоуны будут ее удерживать. Хотя мы с вами видели уже однажды удержание с численным перевесом. Такое себе получилось удержаниться. Но справляются. 18:15 И по итогу клоуны забрали все три раунда э, в своей атакующей стране. Ну, что еще для счастья надо... Может, плитка шоколада, например. Но, по факту, этого вполне себе за глаза достаточно, чтобы прям вот хайфануть, так сказать. Один раунд всего-навсего остается взять клоуном. И Ами-Ами уже не могут выиграть посредством первых допов. Нужно тащить до вторых. И пытаться выиграть уже там какой получается. 22-й раунд будет, да, выигрышный. А, ну, либо же отдать один и закончить агонию, так сказать, да. Остановить ее. Ну, очередные, очередные дымы, которые, я думаю, повторюсь Думаю, люди, играющие на вертига, все прекрасно знают и понимают Но а, ведь хитрость в том, что кто-то может просто забыть внезапно Что-то недочекать и все. То есть, именно поэтому такие смоки, естественно, нужно класть Да, они читаемые, да, они понимаемы, но... Тем не менее, как говорится, тем не менее Размены минус по снайперу отстрелялись в каждой команде. В одной похоронен проэффект, в другой похоронен ешина. Минусы, кстати, как мне кажется, плюс-минус эквивалентны друг другу. Солвес забирает ван Но вот на этот раз размена уже не последовало. Ну, это все-таки точка. Какие бы перестрелки под спотом Б сейчас не происходили, единственная задача этих перестрелок отвлечь внимание. Ну, и запустить игрока в спину. Че уже здесь греха таить. Минус от Фрейзера. Минус от Романова в ответ. Ну, и Минграс устанавливает бомбу. И вот он, тот самый игрок в спине. Это Солвец. Он забирает фейк снэпа. Отдается под Романова. Но тут, конечно, Романов точно не выживет. Потому что ну, два дула направлены на него. Сложно представить, как он будет уворачиваться от двух автоматов Калашникова. Как он будет доджить пули, которые будут в него лететь. Ну, конечно, никак. Естественно, никак. Мансить здесь, сидя за ящиком, ну, практически невозможно. Да не практически, а фактически невозможно. Ну что, борьба, борьба продолжается Все очень неоднозначно Да, сейчас потому что если будет 18-17 Без экономики останутся уже клоуны Придется отдать еще один раунд но ну, это уже будет целый головняк Который, скорее всего, к какой-то ничейке приведет Ну, реализована подсадка Минус от проэффекта Соловец погибает Ответный минус пока еще не последовал Но, естественно, наверняка попытаются Японцы найти ответку Оооо, проэффект! Сжигает Фрейзера, ну, 5 в 3. Попахивает, как говорится, габеллой, но, конечно, стоя на простреле, в антап очень сильно рискует. Я понимаю, что он пытается и сам что-то прострелить, да, но можно же ведь шальным каким-то образом выхватить пульку. Ведь это часто случается, когда на шару просто прилетает либо с прострела, либо еще откуда-нибудь. Минус от полтосины. 2 в 5, дорогие друзья. Фастикс и Минграс. Только они способны сейчас изменить ход истории. Пока удается, надо признать. Ситуация 2 в 3. Да ладно, ну не, ну отдавали уже... Ну отдавали уже 3 в 2. Ну что, неужели 5 в 2 отдадут теперь? Ну, Молик совсем, конечно, не тайминговый. Однако фейк забирает Минграса. Фастикс последний. Есть попадание по Романову. 1-1. И есть попадание по фейк... по фейк снэпу. О, божечки мои. Божечки мои. 18-17, дорогие друзья. Ну, с отдачами таких раундов, конечно, на самом деле, надо очень много работать. Потому что есть очень много ошибок, которые были сейчас совершены, Ну. Но... Это просто, я не знаю Огромный респект команде Ами Ами за такой раунд Клоуном, ну, я надеюсь, на заметку, так сказать, да Что такое как бы не отдается. В, в нормальном мире 5 в 2 не отдается. Поэтому, значит, раз здесь была отдача Была какая-то ошибка совершена И вот, собственно, нужно просто понять В чем эта ошибка заключалась На будущее уяснить, что такие ошибки совершать, разумеется, не нужно Ну, как бы такой обычный момент, так сказать, самообучения Солвец! Забирает Романова. Фейк-снэп и про эффект по минусу в ответ. Но Солвец, конечно. Ой, тоже не останавливается. Ешина в спине пропустили. Твою же налево. Когда Ешина оказывается в спине, да, вообще, когда кто угодно оказывается в спине, это всегда большие проблемы сулит команде. Ну, с МП9. Не верю, честно сказать, в победу Полтосин. Он, конечно, может быть крутой сколько угодно, но ну, ну просто не верю. Пожалуйста. 18-18, дорогие мои друзья, и еще одна серия овертаймов. Ну, теперь уже победителем станет команда, взявшая 22-й раунд раньше соперника. При счете 21-21 это будет третья серия допов, но это уже, конечно, фантастика. Хотя, почему фантастика? Самый долгий, самый длительный матч, который у меня был когда-либо на канале, был как раз-таки по Counter-Strike Global Offensive, разве что только карта была Train, Длился он там что-то порядка двух часов, что ли. Так что... А у нас этот матч идет еще сколько только? 56 минут. Так что я вас умоляю. Это еще даже недолго. Даблкилл от Полтосины. Минус Фрейзер, минус Ешина. Хорошие и важные и нужные фраги были сделаны. Мингрос отхватывает Полтосинку. При этом, естественно, еще и пытался подсаживающего его соперника тоже убить, но не удалось. Фейк снэп э, на снайперской винтовке отрабатывает по Фастиксу. И 4 в 2. Но я больше вообще ни во что не верю. И больше ничего анализировать не планирую. Потому что если мы будем вот, смотреть на предыдущий раунд, то понятное дело, что анализу эти матчи, ну, во всяком случае эти две команды точно не поддаются какому-то дефолтному пониманию происходящего. Ну, но... Мы все люди, без ошибок сыграть невозможно. Ну, если уж даже профессионалы когда-либо иногда ошибаются, да. Сложно сказать, что непрофессиональная команда будет играть без ошибок. На каком-то на своем уровне минимум ошибок совершить, это здорово. Но, опять же, людям свойственно ошибаться. Здесь человеческий фактор, играющий огромную роль. Ты никогда не знаешь, какие действия твой соперник сейчас будет делать. Ты можешь только пытаться догадаться. Ну, сейчас отличная позиция у Солвица. По сути, его тиммейт байтит. Соловец будет отрезать, да? Ну, как бы не будет отрезать Соловец. Ну, на этом, конечно, раунд заканчивается. Клоуны выигрывают, ну. но... Но, опять-таки, это не дает никакой гарантии о том, что дальше не будут совершены такие косяки, которые... Перекроют абсолютно все достижения, полученные ранее командой да? то есть сейчас вот вроде хороший раунд Вроде сумели, разобрались, даже отстрелили а, Солвица У которого хорошая позиция была По факту он мог спокойненько отстричь как минимум одного Ну, а может двоих даже оппонентов Ну, а там уже дальше, собственно, зависело бы все от Мингерса Да, если я не ошибаюсь, именно он с ним оставался Воу, эффект! С вантапом часто держали эту позицию В первой половине и, как вы видите Не ударили лицом в грязь И во второй э, Во второй, в какой во второй нафиг Во второй серии овертаймов, только если Ну, здесь уже на Юспе пытается Отстреливаться, в результате ловит Пулю с глака Ну, какой-то момент, конечно, такой рабочий Своего рода получился, Солвец. Выстрел и, ну, пытался Я не знаю, кого он там, воробья пытался подстрелить Тут проблема в том, что Фрейзеру нужно еще как-то за бомбой умудриться сходить. Потому что, ну, тиммейт один, без него там точно ничего не сумеет намутить. Потому что все-таки АВП, да и по Солвицу была информация о том, что он, собственно, на Б заходил. да, То есть его здесь по факту должны принимать с какой-то позиции. Ну вот, Фрейзер погибает, и теперь понятно, что последний игрок находился на споте Б. Ну, если уж даже из такой информации умудряться отдать... Что, не увидел? Не увидел. Окей. Ну, торчал просто ствол из-за стены, да. Прям отсюда торчала эмочка. Ну, ладно, не обратил внимания. Такое тоже бывает. Видимо, хоть шел, смотрел, но глаза были направлены... Самого игрока глаза, я имею в виду, были направлены на какую-то другую точку. 2018, дорогие мои друзья. Последний раунд первой половины второй серии овертаймов. Нас... Как обычно, вот она, та самая 2 d красивая, развеселая. Но проход на Б немножко с другой стороны, и поэтому 2 d немножко не сработает. Добрый вечер, всем, Вадим, приветствую. Мингрос подрезал фейк-снэпа. Ну, как бы тут... Странно, что фейк-снэп открывался, не глядя никуда больше. Но опять-таки рабочий момент. Вантап минус фастикс. Куда-то настреливает в дымы вантап, не понимая, откуда может... Прийти соперник, но ну, у нас здесь про эффект забирает Ешина, который, кстати Зашел в спину, и такой раунд мы уже с вами Видели, дорогие друзья а, вы Еще в основном времени, когда Ешина Заходил в спину, и его не успели Зачекать, он сделал два минуса И похоронил практически команду Клоун Тим Ну, собственно, раунд они В тот раз проиграли, в принципе И сейчас почти то же самое Ну, Романов еще, конечно, поборется Потому что, во-первых, это же последний Раунд, да, как бы тут Хочешь, не хочешь, а надо играть ну, не, я... не ясно, да, где соперники Надо чекать слишком много места И не, за... не сразу замечает торчащую голову Фейк по дефьюзу Еще один <с> Что он там, короче? Я не знаю, что он там начудил Но просто ваншот получил от Фрейзера 20-19, дорогие друзья Счет, конечно, прям пушка, огонь, бомба мне нравится. Мне нравится. Замечательный матч. Смена сторон. Клоуны отправляются в атаку. Ну и что у нас по ситуации? Клоуну нужно взять два раунда до победы. Команде Ами-Ами нужно забрать все три раунда в обороне. Что тоже будет сделать не так уж и сложно. И вроде бы и не так уж легко одновременно при этом. Да, потому что команды плюс-минус равно отыгрывают. Здесь сложно сказать, что у кого-то атака слабее, у кого-то оборона слабее. Поэтому просто будем давайте смотреть. Все, я уже не хочу э, не... Ни на что, так сказать, акцентироваться. Тут вот на что нужно акцентироваться, да, на то, что атакующая страна, они же клоуны, да? решили сыграть в очередной раз... Через ЗИК И, ну, рабочая, рабочая мета почему нет У них заходили такие раунды У их соперников заходили раунды И, опять же, повторюсь, эта позиция Дающая очень много возможностей заходить Как на точку А, так и на точку Б По сути, она э, разрезает Карту на две части ЦСКА 2-1, 4 минуты до конца третьего периода Ну вот, вот. ставочка моя заходит Опа, вон топ Вантап, ничего себе, я даже не сразу поверил Что это был действительно вантап Но еще один хэдшот по фейзеру Минус от Ешина э, по полтосинке 3 в 3 3 в 3 пока совсем, опять же, исход не очевиден Романов, минус Ешина 3 в 2 Оборона в меньшинстве Но бомба пойдет на точку Б, насколько я понимаю, да? То есть, прям в... Нет? Нет, все-таки... Куда? На Б все-таки или куда? Неопределенная бомба какая-то <свист> но все-таки, все дорогие друзья, это будет точка Б Но, наверное, уже не успеет дойти бомб керри Потому как Романов здесь уже разберется со всеми Два минуса от него И успевают поставить бомбу, но 21-19 Это матч дорогие друзья Если команда-клоуны заберут один всего-навсего раунд <свист> Да ладно, у меня телег был открыт, серьезно <свист> Серьезно, вот это шутейка Вот Собственно, если... Команда клоунов заберет всего-навсего один раунд, то они станут победителями Команда Ами-Ами обречены либо на игру в третьих овертаймах, либо на поражение в матче То есть уже теперь победить за вторые допы они не сумеют, потому что оставшиеся два раунда, если заберут, это будет 21-21 Ну, такая простая математика дошкольного возраста, не думаю, что стоит вам это объяснять Но ответственный момент как для одной команды, так и для другой. От этого раунда много чего может зависеть. Ну, в принципе, только разве что экономика на следующий. Но это проход на а, дорогие мои друзья. Численный перевес уже достигнут ввиду энтрифрага по солвицу. Фейк-снэп минус. Фрейзер. Тут неожиданный врыв от Фасикса. Два минуса успевает дать перед смертью. Минус от фейк-снэпа. Ситуация 3 в 2. Минус от Ешина. 2 в 2. Молотов залетает. Однако Боба все-таки встает. Попытка отстреливаться. И Вантап забирает Ешина. Ситуация 2 в одного Минграс последний. Его выкуривают Молотова. И он просто в нем сгорает, дорогие друзья. Это 20-19, 22, простите, 19. Победа команды Клоун, Тим, Разжигатель, Четверной Убийца, Меткий Стрелок, Тройничок и Транжира. Вот такие вот у нас составчики. Ну, головокружительный матч.